Всем привет, друзья! В этом видео я буду устанавливать систему контроля давления в шинах. На моем канале уже есть видеоролик по установке внешних датчиков, но на этот раз я сделал то, что нужно было сделать изначально, а именно заказал себе внутренние датчики, тоже от компании d life и в этом видео мы их будем вместе с вами устанавливать. Но перед этим я расскажу небольшую предысторию, что случилось с внешними датчиками. Они просто-напросто сломались. Спустя зиму, после их эксплуатации... Я приехал в шиномонтажку для того, чтобы сменить резину зимнюю на летнюю, и у нас просто не получилось выкрутить эти датчики, так как они прикипели к соскам, им нам их пришлось оторвать, а потом в дальнейшем я уже просто плоскогубцами эти датчики открутил, и, соответственно, они уже сами по себе испортились. Один так вообще просто умер и показывал просто зависшую информацию там, Температуру одну и ту же показывал и одно и то же давление Соответственно я решил, что все-таки нужно заказать нормальные датчики, именно внутренние Поэтому давайте их распакуем, посмотрим на них поближе, а также съездим в шинмонтажку и установим Датчики приехали вот в такой вот коробке, без всяких аляпистых надписей и рисунков Давайте откроем Внутри коробки нас встречает мануал Двусторонний скотч, наклейки на диске. Здесь у нас расположены QR-коды для скачивания приложения с PlayMarket или с Яндекс Диска, И, конечно же, сами датчики. 4 штуки и приемник. Приемник абсолютно такой же, как и для внутренних датчиков. Теперь у меня их будет два. И сами датчики, друзья. Датчики, кстати, из алюминиевого сплава, довольно-таки легкие. Здесь мы видим вот такой вот значок TPMS, регулировочный болт. И сразу говорю, друзья, это датчики неразборные, поменять батарейку в них нельзя. В принципе, как заверяет производитель, что батарейки в таких датчиках хватает на 5 лет. Я думаю, что на то время, сколько я буду ездить на своем автомобиле, мне этой батарейки Хватит. Для того, чтобы установить данный датчик в диск, необходимо, соответственно, раскрутить колпачок. Далее откручиваем нижнюю часть. И вот таким вот образом изнутри вставляется датчик, а потом сверху накручивается уже колпачок и верхний колпачок. В общем, сейчас поедем в шиномонтажку и все наглядно посмотрим. Ну и вот, друзья, вот такой вот вид датчиков, конкретно сосков. Смотрите. Они четко сочетаются с моими дисками. Прям в цвет. Очень нравится. Вот это вот желтенькая. Тоже прикольно смотрится так издалека. В общем, вот такой вот вид. Сейчас намного эстетичнее, чем с этими несчастными колпачками, которые у меня стояли до этого. Вид совсем другой и теперь намного удобнее стало. Теперь давление будет показывать всегда и в реальном времени. Ну а теперь перейдем к программной части. Для того, чтобы информация о давлениях в шинах у вас отображалась на мультимедийной системе, вам необходимо установить специальное приложение. Если у вас мультимедия не TIS, вы можете установить приложение с PlayMarket, называется оно D-Life USB Android PMS. устанавливайте и, соответственно, у вас автоматически приложение э, подцепится к датчикам давления, которых у вас установлены в колесах. Ну а если у вас мультимедиа TIS и вы не хотите дополнительно устанавливать приложение D-Life с PlayMarket, то есть здесь два варианта. Первое. Если у вас установлена прошивка от разработчика Горд то в ней уже встроены рут-права. В такой прошивке уже удален TPMS от TIES, и вы можете установить другой в качестве штатного. В моем случае я буду использовать модифицированное приложение. Называется оно Com TPMS 3 apk Я его устанавливаю, и оно подставляется, соответственно, за место штатного. Также по голосовой команде я могу вызывать данное приложение. В общем... Все как у Тиайса. Собственно, это первый вариант Я его устанавливаю Даю разрешение на установку Из файлового менеджера Нажимаю открыть Идет соединение Приложение открылось И здесь у нас отображается давление Во всех четырех колесах также есть настройки и так далее. В общем, это модифицированное приложение, ссылку на него я оставлю в описании. И второй вариант, если у вас обычная стоковая прошивка, то вам необходимо будет первым делом получить рут-права, после чего уже делать процедуру подмены Приложение. Инструкцию по замене я уже записывал. Повторно я это делать не буду. Поэтому ставлю эту инструкцию по замене приложения из своего прошлого видеоролика. А на мультимедиа обязательно должны быть root-права. Итак, друзья, показываю один раз. Файлик я скачал. Вот он. Com TPMS-3 3apk Теперь нам нужно перейти в приложение root-explorer. Ищем папку oem Переходим в нее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 Итак, информация у нас выводится, все корректно Ну а теперь давайте попробуем снизить давление в каком-нибудь колесе И посмотрим, как нас приложение проинформирует Итак, спустил переднее правое колесо И мы видим, на экране отображается вот такое вот окно Звук выключен Вот такое вот звуковое оповещение Соответственно, нажимаем на подсказку И у нас отображается, что переднее правое колесо у нас спущено мне лично нравится, довольно информативно. Уж намного лучше, чем штатная система в Киеве у 4. Итак, друзья, датчики установлены, смотрятся они, естественно, намного лучше, чем внешние датчики, в глаза не бросаются, работают отлично, погрешность минимальная. Также я их подружил с мультимедией TI's, и теперь вся информация у меня выводится на мультимедии на экране, что очень удобно, друзья. Ну а на этом у меня все. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Не забывайте подписываться на канал и оставлять свои комментарии. Всем удачи на дорогах, всем пока!